Вы проходите пожалуйста располагайтесь у меня поудобнее ищите себе место где вам хорошо Все тут у меня а сни снимать могу ну, снимать можете вы просили можно. не очень что мне хотелось но если уже так есть такая нужда то пожалуйста можете пос можете поснимать спасибо вы говорили что вас интересует что вы там делаете какую-то работу у вас в академии Какую-то работу про то, как повысить ну, креативность художника. Да, мы Нет. встречаемся с разными людьми, вот лекарями разными, колдунами и, и биоэнергетиками. Вот Нет. я нашла вас, и мы ищем разные методы, как Нет. предсказать Нет. или повысить креатив человеческий, Нет. ну, студенческий. Как, как художника, да? Там да, там да, больше, да, да, именно. Ну, конечно, не надо по колдунам часто ходить, потому что эти все встречи с этой, с магией, как бы, они ну, не, не, не всегда безопасны. Я бы вообще вам не советовал искать таких, как я, людей. Ну, если вы нашли, то я попытаюсь вам помочь, как бы. Мы уже с вами вместе были вот в таком месте, место силы, то есть, да, для обычных людей это может быть кладбище. Мы называем место силы. Мы собираем там некоторые вещи, которые потом используем, как бы для приготовления отваров, вот, чая, который может как-то усилить Ваши ваши силы, Ваши возможности. Угу. Вот как-то так. Если Вам это интересно, я не знаю, вам что Вам конкретно интересно. Вы, наверное, хотели бы, я так понимаю, увидеть процесс, как мы тут это готовим. Да. И... А знаете, я Вас прерву, извиняюсь, Вы вот когда говорите, я, я хочу снять Ваш процесс, а Вы свет заслоняете. Может? Но я не так часто снимаюсь, так что Да. А может вы, вы, вы можете подойти, просто... вы можете, да. если хотите, подойдите, я тогда отойду, вот просто снимите то, что ага. я вам покажу как бы немного. Вот, даже, даже если вы там стоите, а вам, да. Да, вот я разверну, Ой, вот хорошо. это вот то, что мы собрали с вами сегодня, вот эти как компоненты. Ну вот, если вам это как-то... Да. То, пожалуйста. А как вы знаете, что собирать? Или вы не можете говорить такое? Ну, это такая практика, как бы такая... Я, это, это уже, ну, я уже... Все это передалось мне как бы от прадеда. А потом через деда и отца перешло. Уже в четвертом поколении я... Ну, мы занимаемся, наша семья как бы... Занимаемся этими вот процессами, этими ритуалами готовим эти все отвары, чии. Mm. Ну это вот как вы учитесь там у себя в академии, так мы учимся там только как бы передаем, передается это mm -hmm. знание. И вот... Не знаю, может быть, мы можем как-то приступить к тому, как... Ну давайте, тому, а что? А я, я, я должна участвовать? Мне надо что-то ну, делать? можете просто смотреть. Нет, ну не знаю, вам, наверное, все-таки не стоит прикасаться к этим всем вещам, потому что как бы это... с этим надо уметь как бы ага. работать. И все-таки, наверное, я это приготовлю, и вы просто, может, понаблюдаете Да, и конечно. Таким образом поучаствуете в процессе. А только хочу спросить... Вы могли бы достать эти травы или выбрать травы до того, как меня встретили? Или вам нужна встреча с человеком, чтобы вы почувствовали энергию? То есть это похоже на вдохновение? Ну, возможно, но контакт важен, да. Мы, мы как бы иногда введем ведем человека, человека на место силы, чтобы он как-то оказался рядом с этими растениями. Просто чтобы и им передалось, и ему. Это как бы такой взаимный процесс, оно… Одно входит в другое и вот так вот угу. получает дополнительную какую-то силу такую. Так что, наверное, да, человек очень важен, как бы, тот, с кем мы как бы, это все проводим. А пока мы еще не приступили, последний вопрос. А, -а часто к вам люди приходят? Ну, люди приходят достаточно часто, и... Ну, я бы сказал, что я работаю не со всеми людьми, я все-таки отбираю, отбираю людей, с которыми я буду что-то делать, потому что очень часто приходят люди, которые, которым это не нужно, они просто не знают, они не знают, что им нужно, и работать с людьми, которые не знают этого, ну, как бы опасно и для меня, и для них, потому что эти все ритуалы, они могут пойти немножко в другом направлении. Mm -hmm. они могут стать неконтролируемыми, и, ну, вплоть до того, что человек может разрушиться, как бы. Поэтому вы немножко, как бы, это ваш, ваши риски, я... С моей стороны я это делаю, но вы употребляете это ваши риски. Mm -hmm. Ну, готовы вы к этому mm -hmm. или нет, и... А, и это будет индивидуальный чай? Это, это будет для... абсолютно индивидуальный чай для вас, и он... Больше никому нельзя давать его, ага. только вы можете выпить. И... То есть универ... Универ... универсальных таких вещей не бывает. Ну то есть универсальные я не делаю, я не супермаркет. И... Может быть есть те, которые предложат вам это, но я бы не советовал, потому что это... Ага. энергия, это очень индивидуально. Ага. И такой один, такой неудобный момент там вот насчет оплаты мы. Я не беру деньги, просто если вы сможете, то вы могли бы как бы отблагодарить меня какими-то продуктами, там хлеб, мед, uh -huh. там, яйца, ну по, по вашей возможности. Мы не берем деньги, это uh -huh. как бы запрещается, и ну вот собственно и все. Ну у меня с собой нет, и я могу принести. Ну мы это да, мы это как-то договоримся, думаю, да. Да. Да. да. я думаю, я думаю это несложно. Не, не, не и... Спасибо, хорошо. Да, это вот такое отступление. Ну, мы можем как бы приступать. Я даже не знаю, вы бы хотели, чтобы я показывал и рассказывал, или вам достаточно того, что я просто приготовлю это у вас на глазах? Ну, может, интересно было бы, знаете, мы как художники, каждую вещь, которую мы берем, мы как бы стараемся аргументировать, почему мы это используем. И если вам позволяет ваша практика хотя mm. бы, ну так, минимально прокомментировать, mm. это было бы очень интересно. Ну художники, да, они как бы везде, везде ищут этот смысл, эти все, да, мы немножко больше, немножко по-другому мы работаем, у нас другие принципы, мы немножко полагаемся на интуицию, выищить аргументы, где-то факты, как-то мы стараемся как-то почувствовать какую-то ситуацию, как это, скажем, как вот это растение, как оно со мной, как, как я с ним, ну, вступаю в контакт, что оно мне дает, что я ощущаю при этом, ну, это такой mm -hmm. немножко не работа ума, это больше, больше, mm -hmm. больше какая-то сила, которая между нами, она как бы не, не принадлежит мне или растению между между, mm -hmm. вот. И, ну я мог бы да, сколько-то показывать вам, и... но то, что вы увидите, это будет для вас, возможно Сколько-то странно, вы не должны на это обращать внимание. Угу. Как бы. Хорошо. А, а может, знаете, я на секунду остановлю запись. Может, я могу поставить лампу рядом, потому что не видно будет, что вы делаете. Ну, да, конечно. Да? Конечно. Хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста. А вот это можно? Да, пожалуйста. Там вот розетка. Только осторожно, там она немножко бывает, замыкает, аккуратно. О, о, о, Красивая вот лампа. Все эти материальные вещи, ну да. Это еще, еще да. Такая досталась, как бы по наследству. Ага. Лампа. Ну вот сейчас лучше видно. Я еще извиняюсь, что я тут все так делаю, но знаете как, знаете как мы художники. Ну все, да, видно, спасибо. Можем продолжить. Можем продолжить, да? Да. М да. Немножко сложно работать как бы на камеру. Ага. Это, это, это так немножко странно. Не часто я так это делал. Вообще я этого не делал. Спасибо. Как бы вот... Ну, и мы как бы сначала, ну, и мы немножко просто готовим место, вот, вот то место, где ну, мы его немножко должны ну, очистить, потому что я здесь как бы ем, и сюда приходят люди, и немножко, ну, какие-то вещи остаются от, от, от этих вот ну, посетителей, и от меня угу. самого, и потому что я, в принципе, обычный человек, я не упал с луны, и поэтому это само место надо немножко приготовить, мы его очищаем вот таким способом, берется сосна сосну мне привозят с моря с такого места где очень редко бывают люди там бывают только звери и птицы эти люди которые знают они привозят немножко мне этой сосны и вот это вот я ее использую как бы для для того чтобы само место приготовить как бы для вот этого вот всего места, посуду, вот мы обязательно, обязательно посуду, то есть, посуды вот посудой, то есть, приготовите посуду, и все эти, и как бы, так, готовим это, готовим, вот тут используется изображение, вот это изображение Марии, да, вот она такая, вся вот, цветы, травы, то есть, мы травники, вот, немножко усиливаем, как бы, за счет этих, этих вещей. Uh -huh. Ну вот и как бы место мы приготовили, начинаем смотреть, что вот у нас есть. Мы будем готовить этот отвар. Еще раз я повторю, он индивидуальный, его можете выпить его только вы. Uh -huh. И что мы используем для этого? Это вот земляна собирается в определенном месте, место, как бы я не буду вам называть, ну вам, вам это в принципе не нужно знать, где это как бы. Потому что это как бы связано больше со мной. Есть еще вот у нас соль. Соль, принцип такой, что она... Соль из темноты. Ее привезли из шахты, где постоянно темно. Uh -huh. И вот только сейчас она попадает на свет. Uh -huh. вот, вот только сейчас. То есть это вещь из темноты как бы. Такая витальная, которая под нами, под нашими этими... Немножко. Вот только сейчас она на свету. Uh -huh. Вот это листья растения почему и вот почему как бы, он такой уже как бы изорванный. Я немножко приготовился, как бы знаю, что все mm -hmm. это мы будем делать, мы, мы понимаем, что это. Так. То есть часть ингредиентов она универсальная. Часть ингредиентов да, она уже, уже, уже, уже как бы заготовлена. Скажем, индивидуальными являются только вот только вот эти ягоды, которые мы сегодня с вами собрали. Вы сказали, что mm -hmm. как бы это дерево как-то связано с вашей жизнью, и поэтому uh -huh. она является как бы для вас таким как другом, таким uh -huh. как союзником, который вам помогает. И вот это вот то, что мы собрали на кладбище, это значит вот увядшие цветы uh -huh. и кусочки сняли с дерева, uh -huh. потому что это как бы важная часть. Опять же, я хочу сказать, что я не советую вам пытаться это делать самой. то есть вы можете сейчас это увидеть, как оно, ну, как оно происходит. Как... Uh -huh. Но ну, я бы не хотел этого делать. Не ну, советовал бы вам, чтобы да. вы это делали, потому что это все-таки такой ритуал. Нужно быть сколько-то к этому подготовленным. Uh -huh. Ну, можем как бы и приступать. Так как чай, мы сейчас просто... Я просто зажгу, где же эти спички? Да, вот они здесь. Все, все. Сейчас, значит... У меня не убрано, не очень, ничего страшного. Живу я один, так у меня как бы... Ну, сами понимаете, mm -hmm. так. Ну, все равно, да? Вот это. И пока вода, значит, разогревается для отвара, мы будем готовить сами эти... смешивать ингредиенты. Это вот будет пиала, из которой вы будете пить чай, а это вот две таких... Mm -hmm. две емкости, в которых мы делаем. Каждую из емкостей мы кладем понемножку по чуть И немножко разминаем между пальцев, разминаем. Мы отдаем ему, он отдает нам. Угу. Все меняется, все крутится, все должно вернуться. Это все возвращение. Мы берем ягоды с вашего растения, которые вы назвали, что это ваше растение. И часть ягод просто вдавливаем, смешиваем с землей, собранной в особом месте. Немножко в каждую чашу натираем с этой кости. Тут не будет очень видно, угу. но оно сколько-то попадает. Таким образом. В одну из чаш мы, мы кладем растение, угу. Вкладываем. В данном случае это роза. Но это может быть другое растение. В вашем случае это роза. Это для вас как бы это индивидуально. Угу. Вот, а кора идет в другую чашу. И мы опять же ее продавливаем. Берем немножко соли. Ее в чашу. Земля с перемятыми ягодами. Вот, можете показать, вот, угу. это все. вот это вот такое вот. И мы берем сейчас ягоды и совсем немного вот этой земли. Просто вот забираем и добавляем вот в эту одну чашу. Угу. Сейчас я буду говорить, но я, я буду говорить тихо, вы этого не будете слышать. И вот как бы ингредиенты у нас как бы готовы. Мы можем просто ждать, пока вода закипает. Мы можем даже выключить камеру, поговорить о каких-то других вещах mm -hmm. в ожидании этого. И... Если только у вас нету каких-то вопросов, которые бы вы хотели задать. И... <как> ну, вопросы, может, есть о том, что вы думаете про художников, что вы думаете про искусство, современное искусство. Ну да, меня интересует... Вообще ли вам важно искусство, интересует оно ли вас и видите ли вы разницу между современным или там, ну, мнение у вас есть какое-то, следите вы за этим или... Ну, я не могу сказать, что я очень сильно слежу за этим, но, возможно, тут важны как бы цели, там, для чего делается как бы это все. Может быть, немножко меня смущает, что искусство, оно такое mm. немножко сэго. Угу. Вот много таких вот вещей, где художник работает со своим эго, и когда он, он, он это делает, он включает такие механизмы, которые ну, не, он не, не, не со всеми вещами, он мог бы справиться. и, Возможно, каких-то вещей, вещи ему были бы не нужны. А, а вот есть, угу. ну, ну, не знаю, тут, да. И... Вы думаете, что, допустим, духовная практика художникам помогла бы? Практика, я думаю, скорее, что художники, которые приходят к духовным практикам через свое искусство, они в какой-то момент перестают быть художниками, и они больше уходят в духовные практики. Uh -huh. То есть, может быть, в этом плюс искусства, то есть ну, то положительное, что оно несет, что часть людей переходит на какие-то более высокие уровни и уходит uh -huh. вот именно в, духовный, в духовные практики. Uh -huh. Ну вот интересно, что называется и художественная практика, и духовная практика. Mm. Это чем-то. Вы думаете, это с чем-то связано или это взаимная связь, что, вот вы говорите, переходят художники из своей деятельности в, допустим, более духовную? Я думаю, опять же, как я говорил, наверное, важны цели, какие цели преследует человек, что как бы он хотел. Mm -hmm. тот, тот, тот результат, которому он. Он, он, он движется его как бы ожидание uh -huh. как бы... если как бы он ожидает успеха и какого-то признания uh -huh. какой-то я не знаю оплаты своего труда там как, каких-то если, если это говорит что искусство это как бы карьера то это один путь и... uh -huh. это все понятно это как бы нормально мы живем в такое время да? карьера это часть жизни но... Далеко не все к этому готовы. Mm -hmm. Многих людей рост, он, он, он портит. Он как бы, он... Эти люди не готовы к успеху. Они, они идут к нему, и потом они не знают, что с ним делать. Они теряются, они, они начинают употреблять алкоголь, они совершают суицид. Они, mm -hmm. они просто были не готовы к этому. Наверное, искусство ⁇ это как и аскеза, это как, это как и духовная практика. Нужно очень долго и сильно готовить себя. Тому, что, к тому, что вас ожидает. Ага. а А как вы сами пришли к духовной практике? Ну, мне было, наверное, легче, так как я, наверное, человек в четвертом поколении, который этим занимается. Это, наверное, произошло как бы... Может быть, даже без меня так достаточно. Как бы, ну, как бы, ну, произошло само собой. То есть, возможно, возможно я был тем человеком, выбор которого уже был сделан. Угу. И, и поэтому я как бы натурально оказался в этом всем. Угу. Наверное, так. Ну, а Вы занимаетесь каким-нибудь творческим, чем-нибудь творческим, не знаю, рисуете или лепите, или или Вам никогда даже не хотелось? Потому что то, что Вы делаете тут, оно мне напоминает творчество. Как я говорила, разные элементы. И... Ну, тут я мог бы Вам ответить, но... Если я еще немного подожду сейчас, вот еще и посчитаю до трех, раз, два, три, uh -huh. когда закипит чайник, я могу не отвечать на ваш вопрос, потому uh -huh. что... Ну, ну, ну это, это, это так. Ну, я что-то делаю, я не знаю, ну, я, да. я лежу на диване, это тоже как-то я отдыхаю, я, я фантазирую, но есть какие-то мечты, это тоже. Я не совсем в материальном мире uh -huh. просто об этом. Uh -huh. ну, можем, ну, мы можем продолжить, наверное, потому что уже. Вот мы сейчас, сейчас тоже такой, такой достаточно важный, важный момент, просто само количество и так вот. Мы должны недолго так постоять, и тогда мы сможем получить этот окончательный наш отвар. Uh -huh. И все вот эти оставшиеся ингредиенты после нашего приготовления мы как бы должны как бы собрать. И потом, ну я уже сам, я выйду и потом закопаю это, чтобы как бы этот ритуал, он как бы, ну как бы завершился. Что угу. я, я не могу просто выкинуть их хотя угу. остатки или как-то вот только вот аккуратно как бы завернуть и, и как бы отдать обратно то что ну как бы мы отдаем природе то что нам ну, лишнее то что угу. оно, оно уже, как бы, нам не нужно и И это тоже я потом, все это вернется. Uh -huh. Ну вот как-то и все, наверное. А мне надо как-то приготовиться к этому? Ну тут просто, наверное, все проще гораздо. Оно немножко горячее сейчас, просто вы подождите, пока оно остынет. И... Uh -huh. Я пойду там заниматься своими делами какими-то, а вы вот сможете просто посидеть здесь и выпить этот чай. Но вы советуете думать, не знаю, о своей практике, о искусстве или. Я советую думать о том, кто вы, не о искусстве, а часто, ну не часто, но чаще стараться задавать вопрос вы, что важно для вас, что, uh -huh. кем являетесь вы. То есть знаете uh -huh. ли вы, кто вы. Вот когда uh -huh. это будет как бы более вам известно, тогда многое станет для вас понятнее и легче. Uh -huh. Хорошо. Ну как-то так. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.